Третий аркан «Императрица». Изображение карты. На высоком постаменте воседает женщина. Ее луна произродила вселенную. Ее грудь выкормила весь мир. Пред женщиной, сложив свое оружие, склонился воин. Мы не видим лица императрицы. Да ну, нам и не важно, ибо воин поклоняется не личности, а женщине. Аркан «Императрица» Представляет архетип первозданной женщины, могущественную психическую сущность, инстинктивную природу, естественную душу. Холодные, синие-голубые цвета карты создают ощущение космической бесконечности природного начала, вызывают чувство внутреннего покоя и философской сосредоточенности. Значение карты. Субъективность. Вечная женственность, которая достойна поклонения. Умение видеть в каждой конкретной женщине проявление божественного женского начала. Строго говоря, эту карту можно назвать сюжетной, но в ней никогда не меняются роли. Женщина всегда остается женщиной, а мужчина – воином. Этот аркан может также символизировать женщину-мать. И при наличии других подтверждений указывать на беременность и материнство. Состояние. Преклонение перед божественной женственностью. Позитивные женские качества. Свойственная женскому началу красота. Для мужчины карта всегда будет указывать на присутствие в его жизни очень значимой женщины. Это возлюбленная или любящая женщина верная добродетельная подруга, жена или мать, могущественная покровительница. Она одарена естественной красотой и чувственностью. При более тонкой психологической работе это архетип матери. Для женщины осознание своей женственности, притягательности и обаяния, принятие поклонения и любви как должного. Красота, счастье, удовольствие, успех, роскошь. Характеристика отношений. Лидерство женщины. Царство матриархата в отношениях. Физическое состояние. Глубокое чувство собственного достоинства. Эта карта не говорит об интенсивных сексуальных отношениях, так как женщина больше сосредоточена на себе, а воину достаточно восторженного поклонения. Чувства Для женщины – раскрытие женской сексуальности, осознание своего величия, ощущение своей силы. Для мужчины – обретение своего идеала, умение увидеть проявление божественной женственности в каждой земной женщине или наличие в жизни важной женской фигуры. Предупреждение для женщины. Не слишком ли высоко ты себя ставишь? Раздутое самомнение. Завышенная самооценка. Мужчину эта карта будет предостерегать от попадания в зависимость. Совет карты. Женщине. Прислушайся к своей природе. Прояви свое женское начало. Мужчине. Постарайся увидеть в женщине богиню. Она достойна того чтобы перед нею преклоняться астрологическое соответствие Венера эта планета является символом женского начала в астрологии она символизирует эмоциональные потребности и представляет ту часть нашей личности которая оценивает партнера и делает выбор эмоции основаны на чувственном восприятии или глубокой привязанности